Итак, бесценны Вы продолжаете залипать на ролики, в которых смысла больше, Попытки услышать откровения или готовые рецепты. Ну как, как же вам наконец обрести свое такое желанное могущество? Помните, я за направленную эволюцию. Я не люблю халявщиков, поэтому сегодня я вас немножко раздразню. Да-да, если у вас до сих пор не отсеялось упорство в постижении мира вокруг темно-эзотерического аспекта познания, что ж, давайте пожелаем тогда удачи тем умникам, кто отвалился на предыдущих роликах, обозрев для себя не самую приглядную картину ландшафта той самой карты, что и он так упорно старался сочить Дело в том, что нельзя быть больным и могучим одновременно. И если ваш персональный глобус требует от вас сову саморазвития, сейчас мы с вами возьмем напильник и будем доводить ваш паровоз до мощности истребителя чисто русским методом. здоровом теле здоровый дух, как говорится. Здесь, правда, есть некоторые нюансы, но в целом концепция достаточно верная. А зайдем мы с вами немного с другого боку. Дело в том, что тот самый резонанс при котором вы можете не особо напрягаться, но последовательно достигается разными путями. И сейчас я расскажу вам о том, как достигнуть небольшой части флиссира, за которую вы гонитесь. Ваше тело – это ваш ресурс. Ресурс, который многие считают скапандром для души и не используют по назначению, что особенно печально. И у этого ресурса есть выистину шикарные возможности. Проблема в том, что овладев возможностями своего организма на достаточно высоком уровне, вам будет многое уже не нужно. Ибо этот путь все же имеет конечный пункт развития. Повышенная выносливость, физическая сила, гипериммунитет – Это все достигается простым набором техник, и они общеизвестны. По крайней мере, интернет пестрит всевозможными ответвлениями от них. Просто ими всерьез мало кто занимается. Давайте начнем с простого, того, что вы можете использовать уже сейчас и пользуйте каждый божий день. Вы же все еще хотите все и сразу. Ну я так и думал. Вспомним про резонанс, да-да. Самый простой способ воздействия на окружающие. звук. Не стоит недооценивать возможности собственного голоса. Нет, его не обязательно тренировать, тут есть зависимость. Если у вас нет, например, музыкального слуха, значит у вас что-то развитое иное. Но именно звуковой голосовой модулятор заставляет ваше окружающее пространство вибрировать с определенной частотой и откликаться. Правы были древние индусы, когда говорили, что мантра а – это повторяющийся текст, имеющий обрядовое значение, способна исцелять. Заговоры работают по этому же принципу Заклинания, Они все образуют колебания в точке прорыва терминальной кромки пространства, заставляя таким образом воплощаться в реальность то, что вы так усиленно призываете. Впрочем, об этом пока еще рано. Но самый простой пример это молитва. ностер квис инцелис санктикацуету моментум Адвинятрегнутум. Я то 100 секунд цело интерра. Памин Рускум Хидоанум. Да новисоди. Нет, я не буду читать ее до конца. Звучит как говорят экзорцизма. Да? Ой, какой-то за вход заворочился, натянул вверх. Это не мое дело. До сложных модуляций вам еще далеко. Ведь это достаточно трудно, не овладев простым, вы не сможете правильно задать те вибрации, которые натянут вам салон обувь. Ну или лампочку помогут вкрутить. А сейчас вам понадобится, наверное, наушники. Что, не пробирает? А так? Да, сейчас это было техническое решение. Но кто вам мешает вводить в себя в трансовое состояние, при котором ваш мозг будет работать на нужной вам чистоте? Что, вы даже не пробовали? <сíck> <сíck> а так давайте попробуем вызвать дождь или снег в зависимости от того, какая у вас сейчас погода. На самом деле просто вам понадобится только воображение. Посмотрим, как у вас как скоро у вас это получится. Представьте себе эту огромную, клокочущую массу голосов на низких частотах. Как закручивается, растет, он сбухает, собирается. <звук> <звук> до дней до трех суток оно начнется впрочем у кого-то срабатывает и за 5 минут